Всем привет! Продолжаем рассматривать, точнее делать обзоры на языки программирования. И сегодня у нас PHP, либо PHP, либо PYH, либо еще как-нибудь. Вот, PHP. Это у нас изначально, как бы назывался, Personal Home Page Tools. Ну, можно еще вот так вот. Personal Home Page Tools. Вот, инструменты для создания персональных веб-страниц. То есть Это скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений. А, в настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания динамических веб-сайтов. А, Язык и его интерпретатор э, разрабатываются группой энтузиастов в рамках проекта с открытым кодом. Но проект распространяется под собственной лицензией, которая несовместима с GNU GPL. Кстати, о лицензиях я сделаю отдельное видео. Что такое лицензии и все такое. Э, вот. Э, ну, э, Порог вхождения. вхождения достаточно низкий. Язык критикуется а, за узкую специализацию, потому что он заточен только под веб. А, вот, сам по себе язык прост а, в изучении. Поэтому на рынке довольно-таки много а, низкоквалифицированных программистов. Хотя есть и высококвалифицированные PHP программисты. А, вот. Области применения, как уже было сказано, применяются в веб-программировании, в частности, сервер, в серверной части. Вот. Популярность в области построения веб-сайтов определяется наличием большого набора встроенных средств для разработки веб-приложений. Одни из них — это автоматическое извлечение пост- и GET параметров, вот, взаимодействие с большим количеством разных систем управления базами данных, там MySQL, MySQLite, SQLite, PostgreSQL и т.д. Ну, список довольно-таки большой дальше автоматизированная отправка http заголовков работа с http авторизацией работа с куками и сессиями, работа с локальными и удаленными файлами с сокетами обработка файлов загружаемых на сервер, работа с x xform вот ну например возьмем facebook и википедии вот, то, ну, там много других сайтов, но вот это одни из крупнейших, можно сказать, они используют PHP тоже. Но не один PHP единый. Вот. Также PHP входит в вот такую штуку LAMP. Это распространенный набор программного обеспечения для создания и хостинга веб-сайтов. Вот. Дальше. Создание GUI-приложений, то есть наших GUI-шек, ui и т.д. и т.п. Вот, PHP не особо распространен, но его можно использовать для создания gui вых приложений. Ну, то есть это с графическим интерфейсом, кнопочки там всякие. Вот. для создания кроссплатформенных приложений служат вот такие вот пакеты PHP, JTK, и PHPQT. Вот. Также, также, также, ну как бы вот эти вот пакеты представляют собой обертки для популярных библиотек виджетов. То есть Qt, я думаю, вы знаете уже, что такое GTK, если кто не знает, то это у нас кроссплатформенная библиотека для тоже написания вот, вот Раньше она использовалась в Ubuntu, в Ubuntu Gnome когда-то давно. То есть Kubuntu использовала Qt, вот, а Gnome, а, то есть KDE окружение использовало Qt в качестве, ну, библиотеки, да, для вот этих всех окошечек. А Gnome использовал GTK, ну, когда-то давно это было. А, вот, для создания графических приложений для Windows существуют а, свободные пакеты, WinBinder. WinBinder. Биндер. Вот написано Си. На ну это тоже своеобразная обертка над вин API. Ну и кроме того есть еще там некоторые другие пакеты, с помощью которых можно создавать графические приложения. Вот. Как бы PHP э, имеет не очень хорошую э, репутацию, но не из-за того, что он такой, а в большинстве случаев из-за самих программистов, которые на нем пишут. Так как порог хождения достаточно низкий, соответственно, любой школьник, школота там или просто э, кто-то э, может прочитать учебники и начинать писать некачественный код и заливать и этот код тысячами, тысячами и сотнями тысяч на всякие сервера. Вот. Ну, и все такое. А, вот. Ну, давайте достоинство. А, ну, как говорят, ну, как бы не как говорят, а так оно и есть, PHP легок для изучения. Но говорят, что его может изучить даже обезьяна. Вот. Также говорят, что на PHP написан движок MediaWiki, то есть движок для абсолютного большинства вики-энциклопедий. Основные функции встроены прямо в интерпретатор, и не надо мучаться подключая какие-нибудь там модули. Вот. В PHP любой переменной можно в любое время присвоить значение любого типа. То есть это то, что я называю перебуться на ходу. Сейчас я строка, потом целочисленное значение и потом все такое. Вот. Доставляет сравнение в PHP. Давайте посмотрим на вот такой вот примерчик. Вот и выполняю. Вот у нас есть A, Б. И c. Смотрите, если А равно b, то yes. Если b равно c, то есть, yes. Но если a равно c, то no. Ну вот, вот так. вот. То есть, как бы разобраться в таком не всегда получится быстро. То есть в этом случае А равно c, то есть не означает, что это правда. Вот. Вот-вот-вот, ну это вот такое вот знакомство уже чуть-чуть с синтаксисом, да, вот. Далее, что еще у нас из хорошего в PHP? Так, давайте недостатки рассмотрим. То есть из недостатков как раз являются вот эти вот э, перемены, то есть в, э, переменные без жесткой типизации. То есть это серьезные недостатки. Также недостатки это глобальные пере... э, перемены, безусловные переходы, возможность создать несколько ссылок на одни и те же данные в любом месте скрипта. А, вот. Страшнее этого, трудно придумать. Вот. Отсутствует много поточность, как таковых потоков в PHP нет. А также есть большая проблема с реализацией UTF-8 вот это иногда лечится с применением сет локалев такой функции вот но не всегда а, то есть поддержка строк с многобайтовыми кодировками реализуется через отдельное расширение на уровне ядра поддержки это отсутствует вот однако там с версии php 4.2.0 есть возможность переопределять стандартные функции ну и все такое вот. также э, из недостатков это отсутствие обратной совместимости между версиями языка. То есть, если у вас разные версии языка, что-то у вас может не работать. А, вот, также вот э, как бы из плюсов то, что уже встроено очень много э, стандартных функций и не нужно подключать библиотеки, но это одновременно является и минусом. Так как загаживается глобальное пространство имен кучей каких-то э, э, имен, к примеру, вам нужна подобная функция с подобным именем, но она есть стандартная. И вы начинаете придумывать какие-то имена, какие-то еще что-нибудь, в результате этот э, код превращается в, можно сказать, в код. Кроме всего прочего, много вот этих вот стандартных функций, которые встроены, и синтаксис, вот много чего не согласовано. К примеру, есть некоторые функции для работы с массивами стандартные, и они начинаются вот с такого вот префикса array. А есть? Тоже стандартные функции по работе с массивами, но они не начинаются с этого префикса. Соответственно, получается каша здоровенная. Точно так же есть стандартные функции по работе со строками. С таким префиксом, либо вот с таким. Что тоже может доставлять неудобства. Когда же вы хотите написать свои функции по работе со строками, то приходится изощряться и что-нибудь еще дописывать, чтобы было понятно, что это именно Ваша собственноручная там функция. Ну и как бы уже небольшой пример мы так рассмотрели. Но здесь можно еще порассматривать вот именно на этом сайте. Я как бы другие не видел, но ну, особо и не искал. А, вот здесь можно еще какие-то примерчики. Там, к примеру, массивы. А, вот. Создание массива. Давайте выполним код. И вот в PHP вот таким образом создается массив. То есть оборачивается это все. Вот в PHP тег. И вот создали массив. И, и... где-то вывели его на экран. А, вот вывели его на экран. Работа. Давайте вот криптография и хеширование. 64. Base64. Дату вот давайте идем. А, ну, это стандартная функция библиотечная, там даже нечего смотреть. Ну, sandbox давайте. Здесь у нас просто пример создания массива и его вывода. И, как я понимаю, массив этот состоит из разных типов данных. Вот, потому что вот две целочисленных значения, два целочисленных значения это это и вот, да, три целочисленных значения. Вот, ну и все такое. Поэтому, я думаю, если вам интересно посмотреть на синтаксис, но он немного доставляет, Вот, то переходите вот сюда и изучайте. Поэтому по PHP все. Особо здесь долго не о чем было разговаривать. PHP такой, какой он есть, и, и с этим надо смириться. Вот. Ну, хотя бы потому, что этот язык пережил многих, под, многих подобных там, конкурентов, либо подобных языков. Он был разработан давно, и до сих пор он жив и продолжает развиваться. Поэтому всем спасибо за внимание, ставим лайки, комменты, делимся, ну и все такое. Всем пока!